день, дорогие друзья! Мы продолжаем чтение книги итальянского теолога Вальтера Бинни «Первичная христология», глава номер один. Общий комментарий к тексту. Первый стих. «В третий месяц. В этот день». Это не хронологическое, а сакральное и литургическое указание времени. «В этот день» или, согласно более поздней традиции, мы живем во время Великого дня Шавуот. Тот же принцип мы находим в Евангелии от Иоанна, глава 2, при привлечении новых людей в Кани Галилейской. Этот принцип преобладает и в переходе по пустыне, согласно священнической традиции, и является основой литургического времени праздника недель. При этом сложно определить, актуальный текст установил литургическое время или наоборот. Касуто высчитывает шесть недель в соответствии с описанием творения, то есть повторного освящения храма во время Изикии, и, следовательно, как условие для начала нового совершенства и создания народа. Синайская пустыня, Медебер-Синай – стипичное выражение священнической традиции в синайском цикле. С горой Синай, Хар-Синай – Традиция яхвистов предпочитает использовать медебер, пустыня, а также хар, им гора бога, в то время как традиция лохистов использует хар, гора, а также медебер, пустыня. Это упоминание дня, скорее всего, включает в себя и традиции праздника Шавуот, Пятидесятницы, ведущие к таким событиям, как жертва приношения Ноя после потопа, жертва Исаака и получение на горе Синаи скрижалий Декалога, то есть Десятисловия. Следовательно, напоминает о Завете в полном смысле этого слова. Второй стих «Рефидим». Это место Джебель-Рефаэт должно находиться к северо-западу от Джебель-Мусы, горы Синай, и к югу от пустыни Син. Третий стих «на горе Божией» также переводит и Септуагинта, а в мазарецком тексте «в сторону Бога» – «эль-ха-элогим» с эффектом созвучия и последующими вариантами. В септуагинте «гора Бога». Септуагинта, похоже, сохраняет в наименовании древнюю традицию элахистов, как место откровения Моисея. Дом Иакова типичное выражение из Исаи, Михеи, Иремии, Авдея и Езекия, и не используется в текстах постизгнания. используется более в традиции редактора яхвистов и элахистов, чем в традиции Второзакония. Четвертый стих. На крыльях орла Сочетание двух существительных наблюдается только здесь, в то время как их раздельное применение имеет различные значения. Это сочетание можно сравнить только со второзаконием, глава 32, стих 11, где метафора развита более объемно. Пятый стих – собственность. Обозначение Израиля как собственность Яхвы смотрите в Псалме, глава 135, стих 4, и Малахии – Глава 3, стих 17. Септуагинта и палестинский Таргум трактуют народ в собственности в соответствии со второзаконием. Глава 7, стих 6, 14, 2, 26, 18. Стих 6. «Священническое царство». Дословно «царство священников». Этим переводом мы хотели бы усилить лингвистический параллелизм следующим выражением «святая нация», даже если оно не является абсолютным синонимом, также принимая во внимание не распределительную, а коллективную и социальную концепцию самого выражения, типичную для схем постизгнания. Блаженный Петр в своем предании будет ссылаться именно на это богословие царства священников». Стих 5-6. Стихи 5 и 6 содержательные в литературном и богословском смысле. Взяты в контексте традиции Второзакония и священнической традиции, а также 2 Исаи и Трита Исаи. Седьмой стих Старейшины народа Фрагмент Каирской генизы добавляет Израиля. Восьмой стих Яхве. В Септуагенте мы находим выражение Бога а текст книги «Исход», найденный в Кумране, созвучен с мазарецким текстом и самаритянским пятикнижьем и отличен от септуагинты, как и в других случаях. Десятый стих. Осветите его. Священное представление о месте, которое должно быть ограждено для поклонения, как и каждый священный объект. Левитам 16.2, числа 1.51, 18.22. Это типично для священнической традиции, которая усиливает смысл священного. Традиция яхвистов рассматривает как уважение к божественному. Бытие 28.16. Исход 3.5. Второй царств 6.7. А традиция элахистов как страх. Бытие 28.17. Как и в текстах поэтических книг Библии. Пусть постирают их одежды, как в Левитам 11.25-28.40. Это священническая традиция и это норма, которую мы также находим в традиции элохистов. Бытие 35.2. Яхвой сказал Моисею, «Налицо прямая форма диалога. Иди к народу и освящай его сегодня и завтра. Пусть постирают их одежды». 11 стих. «И да будут готовы в третий день». Потому что в третий день сойдет Яхвы на гору Синай, на глазах всего народа. Кто говорил с Моисеем? Яхвы говорил с Моисеем о Яхвы? Итак, в этом случае очевидно, что объяснения, оправдывающие эту форму в Третьем лице, не могут быть анахронизмом. Разговор ответива лица выявляет тот факт, что мы сталкиваемся с архаичными формами свидетельства, которые, как мы увидим далее, наблюдаются также в других многокультовых шумерских и угорицких общинах. Итак, на данный момент мы только отметим вторжение этого стиля и этой идеологической структуры, а позднее вернемся к его полному анализу. 15 стих ⁇ Не приближайтесь к женщине ⁇ Для особых общественных или священнодейственных мероприятий, таких как священная война или, как в этом случае, для тех же актов поклонения, сексуальные отношения считались неприемлемыми и литургически нечистыми, и поэтому запрещались. Книга Первое Царств, 21 глава 5 стих, Левитам. 15-19, 22 глава, 3, с 3 по 7 стих. Происхождение пока остается явно культовым. Стихи с 16 по 20. Это краткое и сложное описание Теофании, то есть богоявление на горе Синай сделано по традиции редактора эхвистов и аллахистов, фактически образующей составные структуры то есть традиции элохистов, стихи 16 по 17 и 19, и традиции яхвистов, стихи 18 и 20. Обе эти традиции выделяют важность этого события. Споры об изображенных здесь видах теофании на самом деле можно разрешить, если принять во внимание, что традиция элохистов описывает явление скорее как шторм или ураган, и продолжает в книге «Исход», глава 20, стихи с 18 по 21. В то время как традиция яхвистов приближает его больше к явлению огня, природного или сакрального, создавая картину извержения вулкана К этой последней версии склоняются как традиция второзакония, книга второзакония, глава 4, 11 стих, часть Б, до 12 стиха, часть А, 9 глава 23 стих по 24, 9 глава 15 стих, так и священническая традиция, книга ⁇ Исход ⁇ глава 24 стихи с 15, с 15 часть Б до 17. В любом случае Бог Исхода, бесспорный хозяин природы, представляет себя с помощью природных явлений, как и персонажей хананейских и финикийских божеств у Гарит или сирийских Хадат что применилось широко в Библии, Псалм 29 и параллельные места, до Нового Завета, Пятидесятница в Деяниях, глава 2, стихи с 1 по 4. 16 стих – труба. Для этого музыкального инструмента, используемого для священного созыва, здесь в традиции лохистов применяется термин «сафар» – инструмент из рога горного козла с более высоким и звонким звуком чем у инструмента Йобель, использованного священнической традиции в стихе 13, изготовленного из бараньего рога. Стих 18 в «Громе» дословно «звуки», а значит и «голоси». Перевод придерживается теофонии по традиции элохистов, которая продолжится в книге «Исход», глава 20, стихи с 18 по 21. Очевиден параллелизм событий, описанном в деяниях, глава 2 стихи с 1 по 4, как об этом упоминает Филон, от которого мог бы позаимствовать Лука. Учитывая это прямое напоминание Луки в рассказе о Пятидесятнице, необходимо серьезным образом учесть перевод как голос человеческий, тот, который созывает израильтян перед Петром. Собственно, и есть Бат Коль. Небесный голос, звучащий как человеческий, следовательно, распознаваемый. Стихи с 21 по 25 повторяют события теофонии из священнической традиции стихов с 10 по 15, с теми же указаниями ритуальных обрядов и упоминанием священников. Сараоном, чье введение в должность будет в исходе, глава 29, и повторится без Традиции элохистов в главе 8 книга Левит. 25 стих незаконченный, поскольку в контексте редактора элохистов и ахвистов резко вставлен деколог из традиции элохистов.